Были в нескольких салонах несколько раз. Все равно возвращались в ваш автосалон. Очень благодарны Илье, который нам помог выбрать автомобиль. С нами, конечно, вымучился, но мы очень довольны и благодарны вам за вашу сотрудничество.